Октябрь 1811 года вошел в историю нашей страны открытием императорского лицея в Царском селе. Это был первый лицей в России. Целью этого учебного заведения было образование юношества, особенно предназначенного к важным частям службы государственной, как и было прописано в указе. Лицеем назвал новую школу, Автор ее проекта Михаил Михайлович Спиранский. Реформатор, государственный деятель, советник императора Александра I в начале его царствования. Это было время, когда государь находился под влиянием просветительских идей. Время проектов, надежд, ожиданий. Пушкин назвал это время не Александровых прекрасное начало». И по мысли Спиранского, работавшего в ту пору над планом преобразования российского государства, Новой школе надлежало подготовить молодых людей к осуществлению этих планов и работе в преобразованной реформами России. По мнению Спиранского, выпускники лицея должны обладать широтой знаний, умением мыслить, любить Россию и трудиться для ее блага. Дабы нас не бросила судьбина И счастье куда не повело Все те же мы Нам целый мир судьбина Отечество нам царское село Ура! Так бы жить, как в годы дни Так бы жить легко и смело Не рассчитывать предела пределах Для бесстрастия и любви и подобно лицеиста Собираться во огня В вот октябре бодря на листах Девятнадцатого дня Девятнадцатого дня Пора и мне Пируйте, о друзья!